Дальше у нас платье, платье для школы, трикотажное платье с корочным рукавом, артикул, модель, серый меланж, состав, вся информация. оставляем я тоже только за очень красивое платье оно очень сильно тянется прям очень сильно вот здесь такая резиночка у нас 152 размер она возможно скорее всего должна быть на талии но так как мы взяли на вырос до да, 152 размер она у нас немножко ниже талии ничего страшного в этом нет юбочка у нас с вами получается как она сон не солнце ну клешоная, в общем с вот такими вот проглаженными штучками ну-ка сюда поближе вот эта резинка вот она тянется само платье все тянется вот здесь сердечко она была обернуто в бумажку так задом ручки убери вот так выглядит сзади молния очень красивая металлическая аккуратненькая такая серая этикетка и оно прям вот тянется оно очень хорошо везде тянется что очень здорово. Ну-ка, покрутитесь, мадам. Нравится? Mm -hmm. Мне тоже очень нравится. Одел и пошел в школу. Вот видите, длина рукава. У нас 152 размер. Рост у нас тоже я подпишу. Точно, какой у нас рост. Чтобы вы знали. Красота. Еще у нас трикотажный жакет. Блейзер для девочки. 152 размер, тоже мультицвет. Мне почему-то по упаковке уже кажется, что будет мерить. Открываем бурматиков. Вот мы застегнулись. Покрутись, пожалуйста. А кармашки там есть, Ксюша? А, вот кармашки. Да, их даже не видно, они так сделаны. То есть вот они, кармашки. Ну-ка, боком. Они без молнии, без сё, очень глубокие. Вот, по а рука вот влезает. Ну, к шее мешается, это понятно. Растегни чуть-чуть теперь. Растегни немножко вот вот так, да. ну-ка стань ровненько покрутить нам кофта обалденная, обалденная. Вот, обалденная. вот так обалденная вот прям в школу себе. и в розовых кроссовках да, колготках да. и погнала супер оставляем так теперь у нас с вами леггинсы и футболка из коллекции бурматиков в цвете фуксия 152 размер 95 хлопок 5 ластан меряем костюмчик есть запас в длине в леггинсах 152 размер, да? Есть запас в футболке. но хотелось бы ее чуть пошире. А так нормально, покрутись. Она длинная, то есть она даже вот попу... Ну, ты когда вот задом поворачиваешься, ручки убери. Вот, она даже попу скрывает. То есть футболка, повернись. Этикеточка. Вот. Чуть-чуть вверх ее, если поднять. Вот так, да. Ну-ка, повернись. Вот тут повыше. Вот так как-то. Подвернуть. Так, чуть подвернуть. Ну расправь ее до конца теперь опять. Расправь, расправь, расправь. Так, качество хлопка классное. То есть она достаточно плотная. Даже когда чуть-чуть прохладно, будет не жарко. Но это хлопок, поэтому здорово. Такая горловина, хорошо все обработано замечательно. И вот такой достаточно большой запас штанишках у нас Нравится. Да, Кстати, Ксюшка в этом костюмчике очень классный. Покрутись, ну покрутись. Солнышко светит, классно. Он гораздо лучше уже с собой смотрится, чем смотрелся в офисе. Прям здорово. Ну ручки опустите, пожалуйста. Я понимаю, что солнце светит. Беги, играй. Все, давай. Классный, нега удобный, вообще суперский. Если хотите, также дешево, круто одеть своих детей к школе. Ссылка для регистрации всегда под видео. Сейчас еще пока в подарок 500 рублей. Так что проходите, регистрируйтесь. Обязательно с вами свяжусь, помогу.